Каждый мальчишка пытался повторить его трюки. Каждый хотел драться с хулиганами в школе, как он. Мастер боевых приемов, прекрасный актер Джеки Чан. Путь к успеху Джеки Чана. Родился 7 апреля 1954 года в Гонконге, в бедной китайской семье. Мать работала горничной, а отец – поваром. Первые незначительные роли Джеки Чан получил, будучи ребенком. В возрасте 80 лет снялся в массовке в жанре оперы «Вечная любовь» и в фильме «Большой и маленький Вонг Тинбар» в роли сына главной героини. В 1970 году начинаются главные роли Джеки Чана. А позже он ставит сам картины, разрабатывая новый жанр комедийных фильмов в которых играть может только он, так как нужно выполнять опасные трюки. В 1998 году выходит самый кассовый фильм того времени «Час-пик». Затем снимается в продолжении фильма «Час-пик-2» и «Час-пик-3». Джеки Чан также известен и как успешный поп-исполнитель. С 1984 года он выпустил более 100 песен на 20 альбомах. Он поет на кантонском и мандаринском диалектах китайского, на японском – и английском языках. Он также часто поет заглавные песни для своих фильмов, но при выпуске в прокат в Европе и США эти песни как правило заменяются. Джеки Чан занимается благотворительной деятельностью. Он является послом доброй воли ЮНИСЕФ, выступает против жестокого обращения с животными, помощи пострадавшим от цунами в Индийском океане в 2004 году или одного дня в континентальном Китае. В июне 2006 года он объявил, что завещает на благотворительной цели половину своего состояния. В интервью Джекичан признается, что часто получал травмы, а на съемке фильма ⁇ Доспехи Бога ⁇ он получил черепно-мозговую травму. В арсенале Джекичана 114 ролей. В 2016 году Джекичан получил Оскар. Вот такой нелегкий путь к успеху прошел Джекичан. И это лишь малая часть.